Сказка про непослушную девочку. У мамы и папы была дочка Марина. Марина была очень непослушной девочкой. Мама говорит ей, Доченька, Марина, не балуйся. Что ты за непослушный ребенок? А Марина продолжала баловаться и безобразничать, потому что Марина была непослушная девочка. Как хочется девочке Марине. Так она и делает. Может из книги страничку выдрать, может занавески ножницами разрезать, может руки в суп засунуть. Хулиганка это непослушная девочка. Мама прозвала ее Каркарлина после того, как Марина стала воображать из себя ворону. Ходит и каркает по дому. И все цветное хочет потрогать и себе забрать. – Ты не Марина, – говорила мама. Ты, Каркарлина, непослушница, плохая девочка. А дочке Марине все нипочем. Продолжает плохо себя вести и все. И ничто и никто не может ее вразумить. И вот однажды Марина, непослушная девочка, уснула. И приснился ей страшный сон. Сидит в этом сне на старом дубе без листьев черная старая ворона и каркает. Кар карлина Кар — кар -кар Иди ко мне, кар карлина непослушная девочка. А Марина стоит под деревом и слушает ворону. А старая ворона продолжает. Иди ко мне, кар, -кар — Не хочу, я не карр-карлина, я Марина. Пока ты не будешь слушаться, ты будешь каракарлиной. Пока ты не будешь послушной девочкой, я буду прилетать к тебе и дразнить тебя Мариной каракарлиной. Ворона слетела с черного мертвого дуба, пролетела над головой маленькой девочки, выпустив когти на лапах. Марина от страха проснулась. Целый день Марина вела себя нехорошо. Снова была она непослушной девочкой. Снова эта непослушная девочка не слушалась маму и папу. Ночью Марине опять приснилась страшная черная ворона, которая повторяла снова и снова. «Марина Каркарлина! Плохая Марина! Непослушная девочка!» «Вот опять я! Марина Каркарлина! Каркарлина!» Улетай, ворона! Пока ты не будешь хорошей, послушной дочкой, я буду тебя пугать. Кар-карина! кар, -кар, -лина, кар, -кар -лина. И так продолжалось всю неделю. Непослушный ребенок днем вел себя плохо, а ночью возвращалась ворона во снах. Ворона все сильнее пугала непослушную девочку с каждым сном. И вот в один день... Непослушная девочка стала послушной девочкой. Ест, когда говорят, баловаться, не балуется и постоянно молчит. Замкнулась в себе от страха. Ночью ворона не приснилась. Тогда следующим днем Марина немного похулиганила. Следующей ночью ворона еще раз не приснилась. Непослушная девочка опять начала хулиганить, как раньше, и не слушалась родителей. Но потом, на следующую ночь, ворона опять приснилась. Эта жуткая птица сильно напугала нашу непослушную девочку. И после того последнего сна Марина превратилась из непослушной девочки в послушную. Но иногда она начинала вести себя плохо. А тогда мама называла дочку Каркарлиной. И та вспоминала ту черную старую страшную ворону, сидящую на черном мертвом дереве, и переставала безобразить. Так что не шалите и не хулиганьте, слушайтесь маму и папу, а то и вам приснится страшная ворона, которая будет обзывать и пугать вас, и вам станет очень неприятно. Пока.